Здравствуйте, дорогие друзья, с вами мистер мэджик мистер джост, а точнее мистер джост, у нас совместный канал. И сегодня мы начинаем хоррор по игре Outlast. Зачем новую игру, я тут пытался один пройти хотя бы начало, ну в общем-то так нормально, довольно страшно. Да, я даже дошел только до карты точки доступа, дальше не прошел, так что дальше я, наверное, достаточно много буду пугаться. Итак, мы едем на машину. Какая интересная больница. Смельчак такой один приехал сюда. Я ни за что бы в жизни такой не сделал. Да, как -то. странно если больница такая старая ну я не знаю конечно почему такие новые камеры не знаю все столько долго она уже зап... не знаю в общем так ну, уже Я это читал там просто написано, что происходит. Хм. Да, как то. Машинка довольно-таки интересная. Что номерах Чё тут? Надсвечивает даже. Что тут у тебя? Там еще. Так, я. Что это меня не пройти? Ладно, пойдем дальше. Ну, здесь сразу знаю что закрыто здесь есть, интересно две машины были три не справились что ли? пойдемте дальше да хотя бы пистолет взял тоже смельчак хреном Какие облака странно на этом месте знаете что больше чего пугает наверно таких это только музыка вот музыка реально вот такая музыка чем-то пугает ну, блин, вот не люблю такие Ну ариус. <Слышко> <Слышко> Прям страшно. Интересно. Я успею! Я сломаю систему, нет! Сломать систему не удалось! Закрой нафиг дверь! Кто играл тот знает что здесь будет не особо страшно но я сниму наушники а Всё, здесь можно, да да чувак я знаю вас здесь перебили он диспетчерская. Эта хрена, вообще, наверное, Ой, тварь, тварь. дверь было сложно открыть так ребят давайте посмотрим субтитры я тут отобразить субтитры сразу нашел а то раз не мог поехали сам порастет они вы живой, здесь. You, а это еще then? кто. да? Можно вставать давайте вставать такие странные звуки в квартире или меня просто уже паранойя от этой игры честно я не любитель таких вообще игр И, кстати странно знаете какая у меня температура сейчас за окном 32 градуса в тени Петербург. Петербург? 19 мая, когда еще 19 знаю, 18 должно быть. Правило, я должен идти сюда. Вот ну, а что там типа. Взять привнё... фигню. И пройти сюда. Парень, ты меня не тронешь пока что, да? Тебе же меня тоже не тронет сегодня? Ухи-то. Более исполнить. Господи, что с тобой? Я этого не замечал. Бяка какая-то. Чувак, я вот типа взаимствую, ладно? Спасибо, брат. нафиг это? Хотел влезть. Бедняга, бедняга. Я этих даже смотреть не хочу, от меня от них вообще тоже как-то плохо становится. И сейчас большая неожиданность! Вот а а а еще не пожалуйста, вырвай, помочь. Ты, кого тебе вырвать? Ты убил меня самого. Клинки. Ладно, пойдемте лучше обратно. Мне как-то в диспетчерская, что -то место. -то? Мне здесь, пожалуй, лучше. друзья открою эту дверь а ты что Иди сюда! с тобой еще разберусь ну, ты, пидор. ну что же я открываю эту дверь на этом пока закончу вот я открываю дверь при вас меня отпустили я закрою эту дверь что мне возаимствовать взаимодействовать ну что ж дорогие друзья я на этом наверно закончу сейчас он что-то пытается сделать Я на этом закончу. Нет, тварь. Я... только не говорю, что ты сейчас хочешь что-то сделать.